суток на канале Распаков. С вами Андрей и Алена. Масса посылок пришла у нас. собиралась, Долго не снимал видео. Как раз есть что показать. Так, начнем. Пришел вот такая вот посылка, большая. Здесь просто миллиард посылок. Начнем, наверное, с самых маленьких. Так, начинаем с самых маленьких. Давай. Вот тебе нож. Вот тебе нож. Нет, Спасибо. Прикольно. А там, Ничего. Просто выставляешь? А как его отменить? Никак. Уже никак. Пока Не Пока не дотикает. Как раз проверим, как он звенит. Так, дальше. Здесь больше ничего. Ничего. Это что у нас такое? Я понял, что это, да, это щетка для удаления там, шерсти, у кого есть животные, в данном случае, как у нас, для удаления шерсти, и... шерсти. С, с, с, мебели. Ну, с мебели, да, с, с одежды, с одеждой, да, вот такой гребешок, он резиновый, плотная резина такая, и он удаляет как бы ненужные нитки и шерсти, в общем, такой полезный достаточно. Полезно Ну посмотрим, да, протестируем. Понятно. Я в комментариях ссылочки дам в описании на товар. И в комментариях отмечу, какие нормальные вообще товары, какие нет. Так, ага. Ну это у нас приблуда для того, чтобы... Узнать как в каком состоянии разряжена или заряжена у вас дома, если у вас валяется куча батарей. Давай сейчас я тебе дам батареечку, и ты покажешь, как он работает. нет наоборот а ну да так ставим батарейку в данном случае у нас микропальчик и видим что она у нас полностью разряжена потом сейчас возьмем другую батарейку вот сразу Индикатор показывает, насколько заряжена или разряжена батарейка. Удобная вещница. Также здесь есть для кроны контактики проверять. Достаточно такие для дома, для семьи полезная штука. А все, я всталил. Да, это полностью разряжено. Ну, вот В общем работает штука хорошая Идем дальше Да, товарчиков очень много, всем рост и кидом И Блин, у нас, а это у нас переходничок. Переходничок рождения. Дождемя? Mm -hmm. Да, для дождемя. Ну, э, в данном случае для xbox что второй не покупать, аж я знаю. Переставляю одну кнопку, Xbox, дождемя, чтобы не соламывалась ну, она. Так, идем дальше. Понял. У нас, это у нас силиконовый коврик для животных под мисочками, В данном случае для наших соков. Это чтобы они не свинячили вокруг тарелок о, своих, а чтобы это все оставалось в коврике. Они да. Не разносили. Там вот, еще напоминает шапочку резиновую для плавания. Это да? такая резинка тоненькая. Прикольно, Прикольно и да? И не Запах, воняет. Запаха нет, да? Запах Ласки есть, но он приятный. Ну угу. в общем такая штука. что. Дальше. большая посылочка О. вот эта штука очень тоже прикольная это тестер такой скрытый типа поиск скрытой проводки и... ну обрывы искать здесь даже фонарик есть такой на чем же протестить электронику ну ладно Сейчас мы тестить не будем в принципе видно что он, что работает. он работает да он работает выключил ага. да выключился так хорошая штука дальше О. это для запайки пакетов в хозяйстве если вы что-то положили там, такое, ну, паять. Это, там как -то, как -то Вот, давай запаяем Прижимай. Не, это слишком быстро ты. Она не успевает нагреваться. Не нить здесь установлена. Да, медленно веди. Если передержишь, она будет резать просто. Она не будет спаивать, режет. Уже не, не, спаяло, да? Ну как для наглядности. Ну, все, работает. Дальше. Штука в хозяйстве тоже прикольная. Защитный такой замочек для того, чтобы.. Ну да, Да, эта тикалка уже перестанет тикать. Так, это, это для укорачивания шерсти животных. У кого забирала шерсть. В общем, такое вот расческа для стрижки с лезвием. Разность. Величину. Это для подстрижки готов? Да. Это для того, чтобы укоротить шерсть. Допустим, это такая вот штука. Так, дальше что-то нету. Все пусто. Есть дальше. Следующий. Что у нас тут? Так, что. там бумажная таб сбила ее так ножом порадрывать так что у нас там, там? где-то где пакет а, а это, а, это шутка что там такое? Что-то еще есть? А, ага, ага, все. Это, это, это, это то, что ты хотела, настенные часы, которые клеятся, большие. пришли они вот так вот, со стрелками. Это на обои клеятся часы. Они черно-белые? Они черно-белые, да. Здесь это. Отрывается цифры и клеится на обои, как вы хотите. Я потом ссылочку в описании дам, вы посмотрите как на картинке они смотрятся, но мы будем это все после ремонта делать, их наклеивать, ну, в общем, как-то так. А, так, вытяните сюда, пожалуйста, батарейку, Проверяют работают они или нет, здесь там, там еще резинчик или пальчик. наоборот. Вот так. Угу. Тикают. Да. Идут. Работает. Механизм завелся. Я вижу отсюда Ну, в общем, как-то так. Достаешь повторейку. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше надо сейчас продолжать как помогать. Это О, это подарок от китайца. Тебе положил. Мы такой не заказывали. А ну, распечатай, давай. Золото. Золото бриллианты. Вот а ну, помежду. Это браслет? Же. Но он же там открывается, давай посмотрим. Оно он открывается, Какая разница? он больше не делается. Так, подожди, давай-то защелочку. Как-то. Разберемся, как оно. Он открывается просто, он же не через руку на одевается на руку. Как браслот, ну, мне кажется, это детский просто. Это на китайскую девушку, лед это не на украинскую девушку, не на русскую. Не, ну эта рука у меня тонкая. Опа, И я не сниму. Все теперь, только пилить, руху руку надо. Ну в общем, спасибо этому китайцу, конечно, за подарочек. Сильно маленькой. Какой вот Стильно модно молодежник. Что прикольно Mm -hmm. прикольно давай что самое основное что там давай посмотрим самое основное это вот это да вот вот это подарок да Да USB кабель пришел мой фонарик тебя не потому что ты разглядываешь usb кабель как будто я его заказываю давай посмотрим С такой фонарик. Да. А, тут заглушка стоит. Там с ними только -то смазка. Да. Защитная. Опа. Такая вот заглушечка. Ну, довольно-таки, слушаем мощность. Это три положения. Ага. И вот здесь еще. стандарт. Ну, да. Фонарик дешевенький, кстати. Очень хороший. Нормально? Заряжается, И да, дешевенький. Легенький. И легенький. Легенький, да. С виду он такой массивный, на самом деле он очень легкий. Вот, вот. Ну, очень Для меня это бас. Так, дальше. Открываем. Это фонарика, Давай сюда. Следующая посылочка, там ничего нету да? больше, а -а -а. О, это от приблуда да, мы ее кстати разорвали уже Это вот в ремонте незаменимая штука, что-то обрезать, там линолеум допустим вокруг труб а Вот, прикольная штука, все ровненько получится Как эта штука прикольная называется? Я даже не знал, как это называется. В общем, Прикольная, в общем, штука. Приблуда. Китайская приблуда. Надо будет резать для нолю. Трафарет назовем это, я не знаю. Пускай это будет трафарет какой-то. Ну, кто знает, напишите в комментариях. Хорошо, да. Напишем. Ну, самое главное, это мы заказывали. Самое главное. Да. Для наших коту автопоимка кормушкой сейчас посмотрим состояние в каком она пришло потому что некоторые там жаловались в общем наша почта как обычно там может отличиться неаккуратностью своей то есть самое главное это вот это да это вот чтобы была не повреждена вот эта чаша ну, да. Давай, разрывай ее. Самое главное, чтобы она не была лопнутая А, здесь вот обычная бутылка. Это, кстати, вот это и есть автопоилка. А вот это вот кормушка. Даже засыпается корм. Нет, да. целая. Целая, да? Ну все, это самое главное. Хорошо, что целая. Целая, целая. Так Нет? она пластик, там, Ну что? Так, это какие-то клапана тут. В общем, сейчас разберемся. Разорви вот это, посмотрим шапочка, это сюда ставится, да. она вставится, потому что у китайцев такие головы наверное, это а сюда хорошо снять. да, вот так выглядит сама непосредственно, вот эта штука одевается сюда, надо там замок, да, замок, так, Здесь, это Да, это сюда. А так. Это? Вот это вот, кстати, это вот так непосредственно вкручивается. Для чего это? Это для чего? Это вот так вот. вот. Чтобы они, вот, ну вот здесь вода заливается, чтобы они там усами не цеплялись. Сюда локали отсюда уже. А это сверху. Крышечка такая вот. А, все таки это форма правильно. Да, да. Да. Вот так вот получается кормушка с паилкой. Не, это просто колпачок, оно не закрывается. В общем, сюда заливается вода. Ну, в общем, как-то так. Как-то. На этом как все. Мало. Ставим лайки. Подписывайтесь на канал. В общем, дальше будет интересней. Дальше будут сухпаи. Дальше будет еще раз множество распаковочек. Главное оставайтесь с нами. Все, всем пока. Пока.